С вами Макси Чародей Антон Чалей. И это топ-5 безумных игр про время приключений. Этот мультик и так сносит башку каждому, кто его посмотрит. Поэтому игры на сюжет Время приключений просто переполнены диким трэшем. Первая игра Время приключений, танец пупырки. Почему-то у нее тут нет усиков, а тут она э, вылетает со страницы, у нее есть усики. Принцесса Бупырка похитила ледяного короля, чтобы он воплотил в жизнь ее историю. Блин, но все-таки усики очень большие у этой Бупырки. Чтобы парить, удерживайте нажатой кнопку мыши. Что ли, это игра про выперов? Давайте бить их. Я принцесса, кто принцесса? Кто принцесса, я принцесса. О, смотрите, какой радостный чувак просто сальтуху делает. Я ты баклажан, блин. О, смотрите, мы парим. Опа, нифига себе. Вот это сверхъестественные силы тут вообще. Что за нереальная вообще ерунда. ППК рулит, да. Так, вечеринка номер два. Так, о, нифига себе, дикая какая-то туса. Это дискотека века. Эта игра, конечно, очень упоротая, но она очень веселая. Разбиваем просто в щек. Берем энергию побольше, так. Мороженчик какой-то, руечик, блин, тебе тоже. Все, всех разбиваем. О, какой-то хлеб, что ли, можно взять? Ну-ка, хлеба, оно энергию придает. Да ну нафиг. Закончилась энергия, ну и хер с Мои ушики даже не помогли мне. Ну вы поняли всю трешовость этой игры, переходим к следующей. Игра номер два, склейка Джейка! Уже говорящее название показывает нам, что тут вообще какой-то полный пипец. Так, ну что-что? Оп, добрались до шляпы, все. Почему так легко? Пробел, о боже, оторвать руку или ногу. <свят> Походу нам нужно вот на этот грибочек кинуть свою руку или ногу, да? Чтобы он нажался и вот эта вот ерунда отодвинулась. Ну давайте, попытаемся. <свят> а, блин, <свят> ножой петрется такой, оп-оп-оп. <свят> это, прикиньте, это а, как будто, как будто какая-то детская пила. Поиграй со мной. А что нам нужно? Подождите, оторвем ногу. Оторваем еще одну ногу, оторем руку, и мы все равно не пропихиваемся сюда, такой толстый. О, блин, они отросли. Одна нога отросла, давайте раскидаем их везде. Так, ну, теперь ты, как ты, теперь тоже не можешь? Нифига себе, никак не может. О, представляете, мы оторвали себе голову. Ни хрена себе, оторвали голову от своего тела и ноги рук. Долбануться. Так, нужно оторвать все ноги, все руки. Так, подрываем все прям Ага, подождите, а как тут что делать надо? Так все правильно мы делали Мы просто порывали все руки и ноги Как написано на картинке, смотрите И получается, что нас, для нас открылась такая бочка оба. нифига себе, вот это уровень Вот это вот уже сложно Сложно, сложно, непонятно Давайте предположим, что на красный грибочек нужно положить свою ногу. Одна нога. Вторая нога. Попрыгали, попрыгали, попрыгали. Оп-оп-оп-оп. Третья игра называется Давай. Прыгун фин Вот это, конечно, неожиданно. Прикиньте, чувак. фин такой же сайт, а Джек ему хочет дать пендаля. Этот трек не для отверка. Ну, давайте дадим пендаля чувачку. Так. Да. Ну у него лицо. Так, и мы можем, походу, дать еще раз пендаль. Но нифига себе, прыгучий прыгун нам дали достижение. Хорошо, мы можем взять плюс пинок. Отлично. Давайте еще пендаля врежем. Нажать, чтобы еще раз ему дать по голове. Еще раз дать. Просто охреневает от всего происходящего, чувак такой. Твою же мать, что я творю? Дали прям сильный пинок. такой летит. Еще один пинок. Держи. Еще раз. Лечи давай. Идти как птица. <звучит> Оба, нифига себе, нас подкинула радуга. <звучит> Было видно, как будто он реально повредил себе позвоночник. Но тогда, может быть, не стоит больше его пинать. <свучит> Четвертая игра называется «Конструктор персонажей». Если вы когда-нибудь соприкасались с мультиком «Время приключений», вы и так знаете, что персонажи тут реально очень упорыты. О, ни хрена себе, что тут вообще творится <смех> Пипец, опять Джейка разбирают на части Выберем героя, так Привет! И что мы тут можем делать? Мы можем Выбирать лицо <смех> Калькулятор с лицом собаки, но ни хрена себе Желтые ноги вставим Так, о, давайте Кусочек пингвина, походу, или что это? Непонятно, что это <смех> Это какой-то пингвин-телевизор, что ли? <смех> о, пингвин с бородой Вот это уже нормально, да Итак, в самой игре очень упорытые персонажи А если взять еще какой-то конструктор То это вообще какая-то полная ерунда Полная дичь получается <смех> О, тут можно рандом включить Окей. Что, блин, такое? Что это такое? О, ни хрена себе, это какой-то пончик с квадратиком на ногах. Ни хрена себе, у тебя глаза на волосах. Вот это поворот. Что ты такое, а? Вот это просто край. Это все, походу, принцессы вместе, смотрите. Детская психика просто разбивается об эту игру напрочь. Пятая игра называется ⁇ Время приключений героя ритма ⁇ Нажмите Z, чтобы фильм запел. Посмотрите, что тут вообще творится, что тут за ерунда происходит. как же это весело! Посмотрите, там танцуют медведи, и походу мы... Где мы вообще находимся? В брюхе чудовища какого-то? Так, мы должны что ли петь? Они смотрят такие на меня, типа охренел что ли? Не попадаешь. Портишь нашу охренительную песню. Дикая веселая наркомания. Больше mm -hmm. комментариев с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку посмотреть все видео подряд сверху это блог фокусника, это канал о фокусах, снизу это геймвлог, это плейлист о играх, там все игры подряд. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк такой большой жирный лайк. Напишите внизу какой-нибудь прикольный комментарий, самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!